Главный ремонт этого лета, дорогу Высотная-Тотмина, власти приняли наполовину. Как бы странно не звучала эта формулировка, фактически так оно и есть. Подрядчик уже получил 50% стоимости ремонта. Окончательный расчет произойдет в следующем году, после зимы, если асфальт, что называется, не поплывет. Такой подход теперь ко всем дорожникам после Катавасии с капитальным, с капитальным ремонтом проспекта Мира. А сегодня наши новости спросили экспертов, получился ли у властей и подрядчиков образцово-показательный объект. Ремонт улиц Сотминой и Высотной обошелся городу в 111 миллионов рублей. Власти обещали красноярцам образцово-показательный объект. И вот вместе с экспертами мы решили выяснить, получилось ли у подрядчика выполнить этот, по сути, политический заказ. Действительно ли гостевые улицы идеальные. Все на данный момент нас устраивает. Светофорные объекты стопроцентно заменены на светодиодные эксплуатации они намного надежнее себя зарекомендовали. То есть, и что даже в дождь они будут у нас работать? Они будут работать полностью отвечать климатическим условиям нашего региона и работать будут всегда. Была нанесена дорожная разметка с использованием термопластика на улице высотная. В некоторых местах на участках был были запрещены повороты налево. Ну и как? Пробки-то у нас остались все равно. Ну затруднения остались, но вот конкретно на этом участке это связано с тем, что водители легковых транспортных средств, скажем так, не маршрутов, все-таки, может быть, еще не привыкли и игнорируют действие этих знаков, и продолжает у нас стоять крайняя левая полоса движения из-за неродивых водителей. Все согласно стандартам. Получилась идеальная дорога, идеальный объект, который нам обещали власти и подрядчик. Получилось, но не до конца. Вот сейчас, к примеру, мы будем проезжать э, гордыка. А здесь идет гармошка. Вот она. Вы ее можете уже почувствовать. Mm -hmm. а, ну. На очень, да. на очень качественном автомобиле, да, то есть с качественной подвеской, там, на Audi, Camry, которые ездят у нас в администрации, конечно, они этого не почувствуют. Но ГИБДД по нашей жалобе не смогли доказать по причине того, что они замеряли там сплошной линейкой, и по сплошной линейке они смотрели, что, ну, отклонений нет. А, хотя, ну, у нас все-таки присутствует эта волна, то есть здесь надо, я так думаю, ну, какими-нибудь приборами, там, лазером просвечивать, да, где будет видно, что все-таки дорога неровная. Ну, вот видите, да, ливневка она не отнесена, нас убедили, что не сделали наклон асфальта, мы видим, что вот здесь она как собиралась, эта вода, она так и будет здесь собираться. Вот смотрите, вот в этом промежутке мы не видим светофор, правильно? Да. Это не нарушение. видим. Данное нарушение до сих пор не исправили. Вот он, свежий столб, где должен стоять. Так и знак, мы не видим, что тут автобусная остановка. И участок у нас вроде как уже сдан. Старые столбы до сих пор стоят, новые столбы до сих пор не подключены. Юрий Павлович, как вы сами считаете, получилась ли у вас идеальная дорога? Получилось ли у вас реабилитироваться? Я думаю, что у нас получилась очень хорошая дорога. Многие говорят слова благодарности за эту дорогу. В районе Гурдыка там такая гармошечка такая небольшая есть. Вы сами ее ощущаете? Да, там есть небольшую но это и произошло из-за того, что сразу же по свежему асфальту запускалось движение автомобилей. А правда, что а, тендер в итоге стоил на 30% дешевле? Да, даже? Да, да. То есть вы даже в минус ушли? Ну, по, по сути дела, мы сработали по а, нулям без прибыли, да. И последний у меня вопрос. Скажите, вы собираетесь еще в тендерах участвовать и ремонтировать наши дороги? Конечно. А почему же мы не будем участвовать? Они все будут идеальными и образцово-показательными? Я думаю, да. Лично меня, как жителя города, радует уже то, что здесь после ремонта убрали абсолютно всю рекламу. И на мой обывательский и водительский взгляд, дорога все-таки получилась хорошая. Оплачивать работу подрядчиков городской бюджет будет только в следующем году, после зимы. Будем надеяться, что к этому времени все недочеты будут устранены, и дорога из хорошей превратится все-таки в идеальную. Гульнас Галямова, Денис Зымко, СТС Прима, Новости. Ну а мы вам предлагаем тоже высказаться по этому поводу. Хорошо ли, на ваш взгляд, сделана дорога Высотная-Тотмина? Оставляйте свои комментарии под сюжетом на нашем сайте primadefistv.ru. И там же на главной странице есть опрос. Он звучит «Оцените качество ремонта на улицах Тотмина и Высотной по пятибалльной шкале». Тоже призываю вас проголосовать. Я лично уже проголосовал и поставил весьма неплохую оценку.